Суд в кавычках. Суд в кавычках. Я тону. Присядьте, папа. Я тону. Спасите меня. Смотри-ка, кто-то тонет. Да, в действительности кто-то тонет. Ему отказ... отказали в помощи, он сейчас утонет. Спасите его! Спасите его! Капитан! А? Капитан корабля! Живого мужчину спасите! Она просто убежала. Отказала в помощи утопающему и бросила его в море. Пришлось спасать самим. чем мы тебя спасли? Идем к нам, живой. Спасибо, братья. Тебе отказали в пищи спасибо. спасибо, братья. Живые мужчины, спасибо. И она что сделала? Она просто взяла вот это дело в охапку, встала и ушла. Так она убежала и ходила по коридору. Она... После, После этого никакого решения, никакого решения по его персоне при... принято... Не принято не было посидеть. По Вы с ней коллегиально рассматривали дело. А в этот момент судья не была. Вначале она занервчила, это было видно, мне там голос дрожал, и это было слышно. И первый акт провел вообще замечательно. Просто замечательно, великолепно. Как образец, лучшего нету. В русскоговорящем сегменте просто нет таких еще. Она, она с тобой разговаривала говорила, на равных, она, она с тобой советовалась. советовалась. Ты, ты, ты там принимал решение, которое она принимала. Твое решение за данность. За данность. Не, не споря причем. причем. Там игра друг другая пошла уже. Там, там уже закон нет. Там и судьи нет. На первом уровне я могу попросить ее снять мантию? Тот, кто признает себя ФИО, тот уже свидетельствует. Вот именно по этой причине эти мантийцы, они не предоставляют никаких документов. А она дрожала, потому что она прекрасно соображала, что если вдруг... А, то есть она свой статус, по сути, потеряет? Ну, естественно. У меня было полное ощущение, что я, ну, типа, хозяин ситуации. Никто из живых к себе на дату рождения не зовет товар. Да, Говорящая табуретка. По римскому праву это телесные вещи. Благодарю за то, что ты такое видео и показательно провел этот спектакль. Одним путем идем. Это очень важно, чтобы другие тоже услышали. Во-первых, поздравляю. Вообще, я полагаю, все поздравляют, что у тебя произошло. Да, совершил вообще дело такое великое, а то есть даже... первый акт закрыл. А что произошло-то, ходил... поясните? Поскольку ты же обратил внимание на то, что ты еще не видел такого, чтобы она выходила, да, чтобы а, там спрашивала, советовалась, правильно? Да, да так, так, так она еще она... и приставу, меня пристав задержал, хотел два протокола составить, она ему позвонила, сказала отпустите, и тот меня отпустил. Вы с ней коллегиально рассматривали дело. Что значит коллегиально? Я, я, да, смотри. Я заявился как генеральный распорядитель. Я прям ей волеизъявления за два дня до начала заседания отправил да. вот, этот, вот этот текст, который зачитал. То есть она в курсе была, да, как, да. как я приду, как я буду заявляться. Она мне ни паспорт, ничего не спросила. Так вот, я тебе об этом и говорю. Она, значит, первый акт закрыла, на второй перешла. Ты на ну, второй акт не перешел. Но она двигаться дальше, естественно, не стала, потому что ее устраивала именно это. То есть ну, совместное с тобой рассмотрение в отношении лица, равных. совместно рассматривали дело в отношении лица. Ага. В этот момент судьей не было. не была судьей, потому что это уже после антракта это вторая ну, серия, так скажем, да, то есть это рангом выше, уровнем выше. А там судьи нету. И человека там тоже нету. Но а поскольку она, да, поскольку она сообразила, в чем дело-то, я тут проходил по-гражданскому смотрел, да судопроизводство ага. так называем вот как это происходит ты как бы увидел что все это действует и в общем-то и не стал туда ходить и все это дело там замяли закрыли и оставили без, без рассмотрения то есть им образно говоря распоряжение дал свое волеизъявление туда что нужно делать и это было сделано вот по уголовному делу ты уже все слышал а поскольку я тоже не знал на тот момент что и как то сейчас сопоставляю с тем, что у меня было, и с тем, что я у тебя увидел, я вижу, что это действительно ну, то, о чем вот, э -э, так скажем, сообщали из других источников. То есть в Канаде вот мы это смотрели, да, там видео, ты же тоже, наверное, видел. Конечно, конечно. Я по нему и действовал. Но у нас есть э, своя особенность здесь. Это то, что мы разговариваем более точно, то есть словами родной речи, более точно изъясняем себя. Поэтому у нас есть шире возможности действовать. Подожди, а что за акт? Ну, я примерно понимаю, что там этот, есть три стадии, что первое, надо сказать, что между мной и Творцом нету посредников, на втором, Хорошо, там, что-то что я забыл, какие-то вот эти три стадии мне рассказывали давно, я забыл, вот, так она у меня три раза выходила, а на четвертый раз уже сказала, ну, все, типа, давай перенесем заседание, короче, мне, мне, мне уже, типа, это, на третий раз решила совсем выйти, ну, то есть, перенести заседание. Ну, ей уже не интересно, потому что там как бы ничего изменений никаких нет. То есть она себя вытащила уже, да, то есть обезопасила, образно говоря. Она видит, что ты не двигаешься дальше. Угу. Вот. И, и все хорошо. То есть она потихонечку успокоилась. Вначале она занервничала, это было видно. мне там голос дрожал, и это было слышно. Да, вот. она, она ожидала от меня чего-то вообще супер-пупер. А я, я что-то не... Я прям сам понял, что я где-то застопорился, я не понял, что дальше-то надо было делать. О, ты остался как раз на первом акте действия этого. Но это ничего страшного. Ты первый акт провел вообще замечательно. Просто замечательно, великолепно. Как угу. образец, но лучшего нету Мы сейчас. Не вот, вот в русскоговорящем, так скажем, сегменте, как это говорят, да. Просто нет таких еще образцов. Вот, вот твой образец, он ну, единственный такой. Первый то есть когда там не гражданин действовал, да, а именно мужчина. Да, человек, мужчина. Я и судебным приставом показал этот э, документ, ну, этот э, РФ паспорт. При проходе через рамку я сказал под принуждением, под угрозой, под вашу ответственность. И э, этот, э, пока, когда показывал документ, сказал, что это типа я генеральный я живой мужчина, человек-мужчина, Антон, собственно, именем генеральный распорядитель данной персоны. Он, он меня не понял. Я говорю: это не для вас, можете проигнорировать. Да, совершенно верно. Он, он не должен был понять. Поскольку выясни, она же коллегиально рассматривали, да? То, в общем-то, было все в твоих руках. А ну, почему и... коллегиально? Она, наоборот, целалась. Я у нее требовал аудиопротокол вести и письменный. Она говорит, это только в коллегиальном предусмотрено. Ну, то есть, когда несколько судей. А ну, она, типа, говорю. она одна. Ну, я образно говорю, почему она одна? Она на этот момент не судьей была. А кем? Она как раз была представителем вот этого вот, ну, ритуального, религиозного действия. Подожди, напомни мне эти три стадии. Что там? Сначала она выступает как судья, потом да. как священник, потом типа этот фидуциарий. Папа. Да? Папа, Или как? Папа, Папа Римский, да, уже. Римский. Выше всех остальных, то есть единственный проводник Творца. Еще раз, поведай, пожалуйста, вот эти три стадии. Ну, на третьей стадии она не заберется точно, Она на второй-то он как сиганул, блин. На третьей она точно не пойдет. У нас, значит, был еще какой, а, чтобы тебе к сознанию, у нас какой опыт? У нас мужчина с имени Петр, ага. он сделал тоже действие, вот по-моему, рассказывали в прошлый раз в разговоре, да, он что, что он тонул там, да, тонул. – Ну, я в тебя в Ты помнишь, смотрел? – В смысле Я тонул. там было озвучено, там я тонул. Ну, на, на словах это было озвучено, что mm -hmm. он Антоник. Нет, не видел. Что его не, не посмотрел, спектакль, да? Спектакль. Ну, спектакль, да, разыграли. Они же играют в спектакль, и мы разыграли спектакль. Вот. Если хочешь, я тебе еще спину. Вот, вот он, вот он, да, у нас мужчина. Он, а, значит, первый акт перепрыгнул сразу на второй. Ну, там тоже знаний, ну, да практических, практических, да, еще не было, поэтому вот пробовали, смотрели, что из этого выйдет. Вот, он сразу на второй прыгнул. Так она убежала и ходила по коридору. Она там стоялось, ни, так, нигде, нигде не совещалась, ни с кем, ни в каких кабинетах, она в коридоре стояла вообще. Не знала, что не а почему в коридоре? Она что? Они что, обязаны какое-то время выстоять за, за, за дверью? Да нет, она ушла со своего корабля, чтобы не, не оказывать этого, помощь, спасение да. тонущему. А -а -а. Сбежала, сбежала. А он-то прыгнул сразу на второй акт. Он первый акт просто перешагнул сразу. Так он что, за зашел и сразу сказал, я тону? Обратитесь к необходимости фиксации в протоколе каждого слова, сказанного в этом зале на сегодняшний момент. Я предупреждаю, если вы не будете собирать поля, не будете слушать меня, просто не всегда. Вы, пожалуйста, помогите мне. Я тону, товарищ друзья, я вижу, что вы, Присядьте, вы капитан. Пожалуйста. Я тону. Присядьте, пожалуйста. Я тону. Спросите меня, пожалуйста. Присядьте, пожалуйста. Смотри-ка, кто-то тонет. Да, в действительности кто-то тонет.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 Что? капитан не будет спасать человека, о мужчину, Давайте живого мужчину? Меня спасать. Здесь мужчину тонет. Спасите его, спасите его, капитан, а капитан? А? капитан корабля, живого мужчину спасите. на минут, а палец. А это... не спасите, идем к нам, идем к нам. Давай, давай, заходи к нам. Все, все, мы тебя спасли. Чем? Объявленный для на 5 минут. Кем? Судью. Еще не было ничего открыто. Чтобы... Да, и как это... может перерыв быть, если не было открыто? А Судья не открывал. Не, не нарушайте. Да, вы не нарушайте. Вы зафиксируете все, что здесь было на корабле. Вы, все и, на и, видео и, заснято. Там отказалась, да? Да. Что, мы тебя спасли. Идем к нам, живой. Спасибо, братик.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 Он сказал, все, что сейчас будет сказано в этом зале, требую зафиксировать. И начал уже ну, по бумажке, там, ну то, что мы посидели, и, ну как бы сказал, и начал разъяснять, ну то есть говорить о том, что, да ну, да ну, там в зале, ну в середине, как бы. Да ну, там, я вас вижу тут капитаном корабля, спасите меня, спасите меня. А мы сзади сидим? Как зритель, наверное, да? Да, слушайте, слушайте, да. И говорим... Мы не сидели, мы стояли, а -а мы на берегу были. А, да, мы на берегу, как сказать, там. Я еще этот флажку положил вот так, как бы обозначить, ну, как бы граница. И говорим, капитан, ну, там человек тонет, мужчина, спасайте его. Ну, мы смотрим этот спектакль-то. Там uh -huh. пристав стоял туда. Там, я там, Диман тоже там говорит. Вы что, не спасаете там? Она такая... Вы там сначала, вот вызовите там полицию, еще что-то, ну, вот это все. А он начал продолжать. Мы, как бы петру ну, говорили, чтобы не останавливался. И он продолжал, продолжал, там говорит, мне нужна кровь, там туда-сюда, я тону, вы мне, ну, спасите меня. И она что сделала? Она просто взяла вот это дело в охапку, стала и ушла. А там дело было по банку. там, ну, Представитель банка тоже в шоке смотрел это все. О, а, мне, а мне бросать плащ и, и говорить, давай мы тебя спасем, раз капитан Карабан. Ну как будто спасательный круг. Да. Вообще веревка, веревка, чтобы вытащить его на берегу. Да, да, да. -а -а, Нифига себе, блин, что происходит? <Bruestine> <fica> <Ço young S everything>. <Bennett> Убежал, судья, убежал этот секретарь, убежал представитель этого банка, да. убежал пристав, даже к нам побоялся да, подойти. Да, да, да. А мы там а это его вытащили на, на берег и, и засняли. И после этого никакого решения по его персоне принято не было по сей день. Не проверял, вообще ничего нету. Ну, документ какой-то есть, я не знаю, повестка, там еще что-то. Может, какие-то данные, чтобы точно найти это дело. Или допустим, у вас какой-то документ есть на руках, типа повестки, там, или иска, или еще что-то, а там будет номер дела указано. И то есть через сайт я зайду, убедюсь, что такого дела вообще нету. Оно ну, никогда не рассматривалось. Я до этого Шо? два года бился именно по законам РФ. У меня были консультанты, которые меня, которые меня консультировали, и мы пытались все по законам РФ их поставить на место. Но я смотрю, ничего не получается. Я все. Мне это... прокурор, а, вы же. А? Чего? Прокуроров-то выщелкиваете. Прокуроров-то вы щелки... прокурор, прокурор, вы же. Ну как выщелкиваю? Они прокурор. все равно по второму кругу апелляционное определение вынесли, что... Ой, я ну, я не вижу, балин до сих пор на месте. Ну, ты же там сообщаешь, что там, сообщаешь, что там один, один уволен, другой уволен, или, или, или Вот Это полицейских, да. Антон, Ась. вопрос такой. А, а ты, ты вот заявил себя генеральным распорядителем персоны, персоны. ты по, по, топор, по пути Топоркова пошел? Нет, я связался а, да? с человеком-мужчиной, и он, он мне рассказал свой опыт. Ну и я решил его протестировать. Ты вообще изучил, откуда ноги растут, вот у этого генерального распорядителя? Нет, нет, нет, нету времени. То есть я, ну, я все, я все от всех пособирал. У меня такой этот винегрет, можно сказать. Где-то взял слово коренной, где-то мужчина, где-то собственник имени, где-то распорядитель, короче, с разных источников. Все вместе. Ну, не знаю. Мне кажется, что так надо. Поясните, откуда это, эти ноги растут. Эти растут ноги из канонов позитивного права. Угу. Возьми их, открой... И прочти первую статью. Если ты хотя бы немножко читал про закон единого неба. Или хотя бы его немножко читал. такой документ 800 страниц. Эти каноны позитивного права, они написаны в соответствии вот с этим документом. Закон единого неба. Только не перепутай с законом единого Бога. Угу. Вот. Если, если его изучишь, я, конечно, живой, не знаю, бы частично. Тебе все станет ясно. Ну так, почитай да, для развития, для своего. Со всех сторон все мне начинают вот эти каноны. И СССРовцы, и живые, и, и рейфовцы, и все. Все в итоге приходят к этим канонам, и все начинают мне советовать. Антон, изучи, изучи, и, короче, смотрю, все больше и больше всяких волеизъявлений я вижу именно вот с этими канонами. Нет, нет, я тебе про другое говорю. Просто это, это вот эти вот, эти вот приход да, к этим канонам это опять же ложный ну, путь. его можно, наверное, использовать все равно, так, как временно, для да? Для, да. для да. Про проверки, да. вот как, как вот ты вот что-то что проверил, вас а, отшлифовал, шлифовал, да, что-то да, что отсеял, убрал да, лишнее, прояснил для, для себя. Да, и, для и здесь его, я считаю, даже необходимо использовать как временную меру. Если я прочитаю, ну хотя бы начнешь. Ну, хотя бы страницу. 20. Ты, Ты прочитаешь вот, это прочитаешь вот этого закона единого неба, на основании, на основании которого вот эти вот, ну, он, он как, как основание вот этих канонов позитивного права. Ну, Но четко, там четко, там четко прям есть не, если не совсем, со всем, то есть глупый тот, кто считает его. Но будет ясно, что вот этот вот документ, его никак не нельзя принимать, просто, по, по крайней мере, тем, кто ныне живет на Земле. Ловушка Подавляющее число тех, кто идет по этому пути, они его не считали. Я. Прочитал страниц 200, Мне больше с не хватило. Там все расписывается о том, как что устроено на Земле, кто здесь живет, какими правами обладает, ну и все прочее. Вот поэтому да, я и не использую эти каноны, потому что мне нужно, во-первых, самому все это прочитать, осознать, понять, что это за документ и можно ли его использовать. А уж потом ссылаться. Потому что мне многие сейчас присылают свои какие-то волеизъявления, оферты и так далее. Они постоянно туда вот эти каноны вставляют. Я их читаю, ну как бы, ну, смысл их вставлять? Если это Только э, в, в какой-то какой -то определенной части. части. И для, лиц. И для лиц. Для лиц, да. Как основание действий для, для, для лиц. лиц. То есть то не, для, лиц. Для, не, не в отношении себя, а в, в отношении системных в исполнителей. Ну, как закона так. <связь> не более того. Не а того. Угу. Потому что если ты будешь менять а, еще в, в... в, то... То... в, то... То... в то... то же время и в отношении себя, считаешь, что, что ты себя الله, отдаешь кабалу. Открою, почитай, почитайте. Интересная такая, читивая, очень, очень интересная. Время тебе будет казаться, кто этот бред написал, временами будет тебе казаться, что, тебе казаться, что ты, ты какую-то Tra空良... сказку фантастическую читаешь. Но, но это ватиканский документ. Слушайте, um... ну, это ну ясно, найду время, почитаю обязательно. Вы мне, пожалуйста, расскажите, что на суде этого произошло. Как я перешел на второй акт и. Что мне надо было сделать, чтобы перейти на третий? Ага. Ну, ты на второй не перешел. Это она перешла на второй. Она взяла антракт. То есть, вот когда она вышла, да, пошла рассматривать, угу. она закрыла первый акт, прервала этот спектакль. Первый акт был закончен, и она пошла на антракт. Потом она пришла и продолжила. Смотришь, что ты, ну, как, как продолжал, как начал точнее, так и продолжаешь себя вести. То есть, никаких изменений нет. Ты как себя называл, да, так и называешь. Заявлял да, там ходатайство да, по отношению к действиям лица. лица. Вот, вот этот он вот он второй акт, там, когда ты, ты перешел, да, это вот то, что у Настор совершил. Кто то есть он, он уже разговаривал э, э, э, ну, не человеком, потому что человек – это системный статус высший. высший. А у них же, как предусмотрено, видимо, чтобы быть выше того, кто пришел, необходимо сменить акт, если тот не перешел на другой уровень и не соответствует правилам игры, то ну, он остается ниже. А она просто не стала рисковать, и все, я так вот, вот увидел. Она с тобой разговаривала на равных, она с тобой советовалась. Ты, ты там принимал решение, которое она принимала, твое решение за данность, не споря причем. Ну, первый раз, когда она ушла, я понял, что что-то не то произошло, что-то изменилось. Потому что предыдущие все процессы ну, да. ни разу судья ни, никуда не удалялся. Так она еще, по-моему, как минимум еще один раз она выходила. Да, так я тебе еще раз говорю. Здесь уже обычное системное дело. То есть вот этот вот добрый следователь да, а это для поддержания иллюзии того, что все хорошо, что ну, как бы успокоить, чтобы не дергался, никаких резких движений, усыпить бдительность. Вот именно добрый следователь, вот эта вот роль она именно для этого и предназначена. Слушай, и судебные приставы поменялись. Они сказали вы на нас вообще внимания не обращайте. Там игра другая пошла уже, а поскольку она видит, что ты как бы ну выше не поднимаешься дальше, то есть ну, стоишь на первом, да, ну это неплохо. То, что ты стоял на первом, и она тебя приняла как равного. Ну, я уже разговаривал с одним человеком, он мне сказал, что типа, ты заявился человеком, но так как у тебя паспорт до сих пор на руках, то ты, по сути, выступал как администратор. То есть, говорит, вы так, ну, он так же сказал, что типа, вы на равных, как это. Она типа администратор со стороны системы, персоны, а ты администратор со стороны учредителя. И вот вы на равных, да. короче, это принимали решение общее. Да. Я и говорю, коллегиально рассматривали в отношении лица, лица отдела, да. Да. Ну, второй акт можно перейти, да, то, то есть тогда, тогда от, отбрасываешь, отбрасываешь все, что у тебя было на первом, и в театр, театр же ходил, наверное, да, смотрел да? разные спектакли. Наверное, ты, ты смотрел, есть такая штука, театр одного актера, это когда один актер в течение спектакля меняет роли. Возможно, ты наблюдал, то есть один и тот же человек настолько сильно способен превоплощаться, да, то есть быть разным. И здесь игра подразумевает как раз именно такое вот действие. То есть на, на первом, первый акт одно а ты, отыграно, второй акт уже выше, надо над быть над законом, а ты закон. а продолжил оперировать законами. Второй акт, ну по-другому по -по говоря, уже разворачивают на человеческих основаниях, не, не, основаниях закона, не а на основаниях закона, а на основаниях доброго отношения, отношения человека к человеку. Ну, Ясно, да, о чем я говорю. говорю. Ну да, вот у нее отношение изменилось после этого, после ухода. Справедливость, честь, достоинство. Вот это уже второй уровень. Там уже законы, они уже все, они уже внизу. Так а что сделать-то надо? Изучить внимательно действие над законом. То есть именно проявление. Так называемых человеческих качеств, которые не нарушают законы, да, но которые не подпадают под действие законов. Ну, я так идею, стараюсь всегда действовать. Замечательно. Но ну, вот ты оперировал законы. То есть, когда на первом, на первом этапе оперирую законами, это в соответствии с первым актом. На втором, то есть выше, да, уровнем выше, mm. там уже закон нет. Там и судьи нет. Ну получается, надо забыть про все ходатайства и просто по-человечески поговорить. Да, конечно, конечно. Именно а, с, со здравым рассудком, да. Подожди, я с нулевого на первый перешел, правильно? И дальше первого не переходил. До второго не добрался, правильно? Да. Ну смотри, на, перв... на первом уровне я могу попросить ее снять мантию? Манти? А, смысл какой? Для первого акта это не предусмотрено вообще. Ну вот я ей про маску говорил и спрашивал, просил снять маску, она сказала, это ну типа невозможно, эта ситуация у нас такая в стране. Не предусмотрено. Да. Мантию снять только на третьем, только на третьем, но до третьего она не доведет. Почему? А потому что это будет бесчестие. Снять, снять Мантию это. Это она вне этого спектакля может запросто. То есть вот. Она, она вышла, вышла оттуда, оттуда да, и после этого она вообще легко может снять и к тебе и выйти прямо в гражданке. Что и она сделала? Она повестку уже в гражданке это вручала. Вот, вот. Ну, по, по равной, значит. Второй акт. А ну, ты наравне ну, с ней был. Это, это был второй акт, поэтому она с тобой взял, разговаривала как ну, человек, человек с человеком. Ясно, ясно да, вот в этом отношении? Ну, более-менее нормально, да, ясно правление да, да но тут, тут необходим навык, навык еще то есть то, то что, что вот ты изучишь да посмотришь внимательно необходим навык откинуть вот навык откинуть вовремя вот эти все законы а, а поскольку это такая приличивая штука, штука привычка я по себе знаю насколько это блин сильно держит потому что, что привык оперировать этими терминами а тут вовремя нужно вовремя их откинуть ну, на, родные на, на родные вещи общаться. Да, родные вещи, да. Как, и как и как по соседству. И не, не ходатайств никаких, потому что ходатайство предусмотрено для лиц. Да, там предлагают там рассмотреть такой вариант. Предлагать уведомить, да, там, ну вот как-то так. То есть по доброму по душевному. А, рассмотреть. И это как, как как у тебя пойдет, образно говоря. Вот. Если, Если это тебе надо, Но ну, у тебя вот. Я, я тебе говорю, у тебя хорошо получается себе. на первом уровне. В общем-то, в, в отношении тебя, тебя вообще ищут. ничего не, не сделают в связи с, вот, с проявлением, проявлением именно так. У, у тебя, тебя уже вот, это, вот защита, уже. уже есть. Слушай, ну смотри, я на первом уровне вообще себя так необычно ощущал, что ну просто я аж ходил там, я же говорю, блин, что-то вообще не то происходит. Охранники впервые что? у меня разрешение спрашивают эти приставы, а можно ли открыть окно? Ни разу ко мне не подошли, ни разу меня не тронули. Вот это, только этот Кельжанов там беспределил. Я так понял, вот Елена Петровна сама ему позвонила, дала прямые распоряжения, типа его не трогать, отпустить. Тут еще знаешь какая штука? А, не возгордиться главное. Да, да гордынь, не, какая гордыня, Че, о чем вы говорите? Наоборот, мне это очень интересно стало. У меня много мыслей. Вот, допустим, на первом уровне, как бы я. Я там же тоже тестировал, прям это, импровизировал, прям на месте. Просил ее маску там снять, по, по, просил громче говорить. Все культурно, да, вежливо. Да, да. Подошел к ней сам. Да, а, да, да. Ну я, я думал сам подойти, но как только я начал движение, она тут же сказала: Можете подойти. И все. Я тебе поэтому говорю, что она да, как раз принимала да. твои начинания, то, что ты как, как был источником сущности, да, каких конечно. начинаний, она, она принимала это за данность и с этим соглашалась. То есть то, что было что, то, что что что ей неотвергаемо по ее роли, то есть что она, она может принять, принять она все, все принимала. Получается, если это все спектакль, если это все акты, а акт по-английски это действие, то да. получается своими словами закрывая все действия, вот этими словами я и закрыл да, первый акт. Когда она вышла. Да. Ну, когда я... я сказал это, я завершаю все действия и требую покинуть помещение. Она... И потом спросил ее, вы собираетесь покидать? Она говорит, нет. И она покинула только после того, как я сделал вот это, ходатайство заявил о введении аудиопротокола. Ну, ей, ей это нужно было, как, как бы, это, ну, причина причины причины нужна была. Да, да, официальная причина, якобы, по законом РФ, она должна удалиться. Да, да. В опыте с хозяином имени, да, у нас... Угу. Поскольку произошло то, что он сразу на второй этаж запрыгнул, угу. поэтому, поэтому, поэтому она просто уезжала. Она просто вышла оттуда, просто вышла оттуда выскочила. Она, она, ей даже уже и причина, причина никакая не нужна была. Ей необходимо было был оттуда штучный. срочно. Потому что она уже на втором уровне была. И он соответствовал второму уровню. Чем там закончилось, когда она вернулась? Она не вернулась. Да, она, не вернулась она в коридоре там Мы уходили, я через нее проходил через коридор. А она вот так прижала вот это дело и стояла вот так в коридоре. Я мимо нее проходил. А она обратно не вернулась, не закрыла дело, типа в отсутствие персоны рассмотрела, нет? Нифига ее не знать. Ну Но... мы там минут еще пять, наверное, после того, как она убежала, простояли, засняли то, что ну, спасли там мужчину. Он там сказал еще и пошли. То есть мы, мы как бы выждали там 5 минут, он должна была зайти, как бы уже в качестве капитана корабля. Ну, они да, поскольку он не на первом акте был, а сразу на второй прыгнул, да, он тоже как бы неожиданно первый раз. И. Мы прозванивали, то есть, первый раз это, ну, пробовали такой спектакль такой, продолжить. Тоже была проба, проверка. Да. Как все поведет, и, так, что будет? Тоже смотрели. Да, да, со стороны, если посмотреть, посмотреть то, есть, то есть капитан то корабля не стал спасать по морскому праву, то, то есть он стал преступником, и это зафиксировано. Там, там же у них обязанность хоть спа спа спасать утопающих. Да, там да. уровень предусмотрен, возможно, для них предусмотрен, что она может еще вернуться, или он, да, то есть эта сторона может вернуться и продолжить. Но третий уровень это финишный. да? да? А поскольку у нас мужчина запрыгнул сразу на второй, то там было неясно. Как бы он первый просто перешагнул сразу на второй. То есть, возможно, что он на третьем себя поведет в соответствии с правилами. Тогда ей кирды. Так получается, я тону, можно заявлять только на нулевом уровне? Нет, на втором. Как раз на втором. На первом ты пришел мужчине, там, ну или ну хотя бы. да, Это тоже годится. То есть, вот в первом акте человек или мужчина, это как раз титул. То есть человек это статус, а мужчина это титул. Как звать, величать тебя, добрый молодец? Вот. Но мужчина это тоже титул, да, то есть это а, в течение жизни, это не, не с детства. Правильно? Ну да. Поэтому да, это приобретенный в течение жизни. Это природный, естественный, но это в течение жизни приобретенное. Это не с рождения. Поэтому это второй уровень. Когда она ушла, я, я ей, конечно, заявил, что она, капитан, покинул корабль все, все дела, перехват. Но я еще думал: можно было, конечно, взять, вставить тему и уйти оттуда. Но что-то мне подсказывало, что нельзя. Надо это до конца все довести. Чтобы она сама сдалась, чтобы она что-то какое-то решение приняла. То есть меня нет... совместно. А? совместно. Совместно, совместно. Да, то есть, сейчас -то ты, ты уже, наверное, так, так посмотрел внимательно -то на то, что произошло, произошло, да? Не один раз уже, наверное. И, вот. и, и имею в виду, что вот такое, такое твое поведение. поведение Mm -hmm. делает возможное совместное принятие решения в отношении объекта, то есть в отношении лица. Совместно. То есть то ты тоже также можешь предложить какое-то там решение. И вы вместе и можете вы прийти к соглашению о том, что вы это вы решение, вы да, вы что это решение будет и справедливым, и имеет место быть. И, и все. То есть у меня вот примерно так и было, когда мне. Вот у нас мужчина посоветовал убрать из итогового решения формулировку одну, и я именно на этом настоял, то это было принято, принято и именно так и совершено. То есть в окончательном решении эта формулировка отсутствовала, хотя изначально она прямо упиралась и говорила, что она не может без этой формулировки применить данную статью. Она так это что, я не понял, что копное право или про это... Ватиканская система выборов, что ли, работает? Пока все не согласятся, обсуждаем дальше? Ну, может быть и так. Это то то еще как кто бы, кто Тоже мы все то не знаем. То тоже так проверяем. Еще, еще одна штука. Значит, ФИО. имею в виду, угу. что, что тот, кто, кто признает, признает себя ФИО, ФИО тот, тот лже свидетельствует. Вот именно по, по этой причине эти мантицы, мантицы, они не предоставляют никаких документов. документов чтобы, не дай бог, вдруг... Никто не сообщил о преступлении. Но они же, она же сама себя назвалась, король Елена Петровна. Называться можно кем угодно. Но, Но когда, когда есть документы, документы да, лица, и тот, кто, кто себя признает, признает этим лицом, тот является виновным. Но я где-то слышал, что вот эта надпись капслоком в паспорте, что фамилия имя, отчество большими буквами прописано, это означает, что это уголовник, то есть уголовный преступник. Получается? Это, это, это лишь градация, вот этот капслок, это лишь градация. Я тебе говорю вообще о том, что кто-то либо признает себя фамилией, именем, отчеством, да, и заявляет, что это кто-то ли, кто либо фамилия имя отчество тот лжесвидетельствует, потому что в действительности не является фамилией. А фамилия это приобретенная. Закция. Зак. Присвоенная. Присвоенная. Это учетная запись просто. Ну да, это все равно, что гонщик, который участвует в гонке, выходит из машины и говорит, я Mazda RX-7. Да. да. Точно. Это лжесвидетельство. Ну вот поэтому я, ну, видео-то пересматривал, она меня несколько раз называла Антон Николаевич. Я ее постоянно поправлял, говорю, нет, это не я. А она дрожал, потому что она прекрасно соображала, что если вдруг ты начнешь в отношении ее да, какие-то там движения осуществлять, она же себя называла тем Король? Да, король, она заявила, я, говорит, мировой судья, назначенный Думой Хмао, король Елена Петровна. Это там 19, 19 пунктов, что ли, запросила, что подтвердить свою как бы полномочий судьи, да? Да, 19 документов. О, так так, так о, вот, а поскольку, поскольку ты, ты, ты а, у тебя, тебя хватает сообразительности и знаний и осознанности, осознанности осознать вообще кто ты, да, что ты, да, что ты не являешься фамилией, именем, отчеством, угу. то она обоснованно переживала за себя. Потому что она, -то что она -то тоже не является фамилией, именем, отчеством. Но, Но она себя называла, что она фамилия имя, отчество. Да. То есть она не представлялась, она не представляла никакие документы, она себя называла только. Так. Да. А вот когда ты представила документы, и ты в этот момент ты ее схватил за хобот, образно говоря, да? Спросил, это вы? Здесь, да, да не спросил, там, какие могут быть вопросы. Ты же не спрашиваешь у преступника, а ты что, преступление совершаешь, что ли? А он тебе скажет, да что? нет, конечно, Причь, ты, ты да Видишь, <свист> <че? свист> какая штука? Ясно. Ну, а как, я же слышал, вот в некоторых судах некоторые судьи предъявляют удостоверение судьи Потому что те, кто предъявляет, те уверены, что перед ними физлица. Они а... не способны за себя-то сказать. Поэтому они спокойно предъявляют. Ясно? А с тобой так это не прокатит, поэтому... Так, он, у, нас же, у нас же то же самое было на административной комиссии. Это так называемый коллегиальный орган типа от администрации. Они тоже административные дела рассматривают. Ну, типа такой мини-суд, короче, мини-судилище. Так они там тоже все это, все председатели, как только они это... Не требовал предоставить удостоверение, паспорт, еще чего-нибудь, так она сразу убежала. Ну, ты-то кто был в тот момент? А я представлялся, сначала я представлялся журналистом, но это использовал Иов вместо ФИО, то есть Антон Николаевич Булгаков. Ну, и, а, второ, а второй раз вообще говорил, я человек-мужчина, показывал паспорт ну, и говорил, я учредитель, генеральный распорядитель данной персоны. Ну, ну вот, я, я тебе о, о чем как пара, раз и речь-то. Что ты-то ты ты уже знаешь? Это. И, И тебе это опасно, опасно показывать с их стороны. Угу. А почему опасно? И их потом что, как можно привлечь -то? Как лицо. А? Как лицо. Что как лицо? Привлечь как лицо. Ты говоришь, как привлечь? Как лицо. А как Как то лицо, в отношении которого применяют законы. В отношении мужчины законы не применяют. А в вот отношении лица применяют. А, то есть она свой статус, по сути, потеряет. Ну, естественно. Из кресла, из кресла вышибишь там, ну и так далее. Вот то, чем ты занимаешься, вышибаешь их в шашечной игре. Они же хотят и дальше продолжать в этих креслах играть, правильно? Ну да. Слушай, а что произошло, когда смотри, я когда зашел, у меня почему-то. Ну, я сразу обратил внимание, что стоят два стола слева и справа. То есть стоит ну, этот стол, это дека, капитанская рубка. Напротив стоит тумба такая для выступлений. За ними вот эти скамьи, я так понял, этих рабов, этих матросов. А слева стол и справа стол. И меня почему-то потянуло именно на левый стол, который слева от этого находится. А потом, когда, когда мы сходили на перерыв, я, я почему-то решил встать это именно напротив. И она меня потеряла. Она так и заявила, что, типа, это, так, а где у нас? А, вот вы, типа. Я говорю, вы кого потеряли? Живого человека мужчину Антон? Она говорит, да. Ну, так-то да. да. Так ну, так На втором ну, уровне она, ну, и и она и должна да, была потерять. Или. И ты должен был должен быть, быть уже другим. другим. Выше. Просто мужчины. Там уже человек статус, он уже внизу оставался под законом. Просто э, на старом акте должен был ну, говорить, что мужчина с именем там хотя бы так. Это, Это так вижу. Хозяин имени. Мужчина хозяин имени, да. тон. -то. Ну, я, я, понимаете, я как бы думал над этими фразами долго. А потом, mm -hmm. ну, я решил, вот как заявился два года назад по НТВ. Живой же ворозненный человек с собственным именем тон. -то. То решил именно использовать эту фразу? Я, есть... У -у -у -у -у. Все хорошо, ты утверждаешь пока вот, вот на этом вот уровне. Ты на эту ступеньку зашел, утвердился, а потом дальше. У -у -у. Это... проверка, конечно, конечно очень, очень хорошо. Утвердил, все, тебя признали таковым, приняли, все, все хорошо. И можно дальше расширение делать, так как и надо. надо. А что по поводу столов-то, есть разница справа или слева? Я, я что-то вот, ну, я затрудняюсь сказать. Обвиняемый другая, и это и Там есть стол для прокурора. А, стол Столшебный для прокурора есть? Отдельные, да? Там три стола, слева, справа, и тот, который ближе к судье, тоже слева, но там секретарь. Там компьютер стоит, и секретарь обычно сидит. Но у меня не было ни секретаря, ни, ни, ни этого. Похоже у нас знаток этих В процессе там два стола для сторон. Да. Один стол да. для одной стороны, другой для другой страны. И есть третий стол для прокуратуры. Для прокуратуры. Вот три стола там. Ну это в городских, наверное, и по уголовному, а это мировой. Тут, тут какой прокурор? Мировой тоже ведет уголовные дела до трех лет. А, ну да-да-да. Ну в общем там три стола стояло, слева-справа, друг напротив друга. И поближе к судье слева этот э, стол секретаря с компьютером. И я вот тоже сейчас вспомнил. Был у мирового судьи по ЖКХ mm -hmm. а, рассказываю дела. И там у него в кабинете стоял стол свободный. Я говорю, можно я сяду сюда? Судья говорит, нет, это стол для прокурора, и не пустил его меня туда. Я был представителем физического лица. А вот на суде над прокурорами тоже интересный случай произошел. Я тогда, ну, это еще, еще неплохо соображал в этой теме. Открыли дверь, и там стоял столб, который ближе к судье, ну, к черной мантии, слева стоял. Ну, наверное, видели там видео. И еще один стол стоял как раз напротив выхода, прям это, прямым лицом, прямо повернут это, в сторону секретаря и черной мантии. Так я решил занять место поближе, короче, туда, к черной мантии. А ко мне подошли сразу два прокурора, это Ширяева и этот Лукьяненко, и попросили, говорят, да дайте мы сюда сядем. Я говорю, нет, я, я, я здесь хочу. И они уже, ну, что-то там еще попытались. Я говорю, я уже, извините, говорю я первый занял, так что... То есть они хотели именно поближе к этому, к черной мантии присесть. Нет, я предполагаю, что там просто железные стулья стояли, и так как жарко было, а они немножко упитаны, поэтому им лучше было на железных стульях сидеть 7 часов, чем на кожаных черных креслах мягких, потому что они там всю задницу отсидели, отпотели, они потом выходили и это, с кем-то по телефону говорили, что говорит, у меня задница горит говорит, от этих стульев. А. Так, ну получается, чтобы на второй уровень перейти, надо явиться мужчиной и сказать, чтобы тебя спасли. Нет, просто когда она выходит, и вести себя уже, но... Говори, что, что мужчина там, там с именем, там или хозяин имени такого-то. Ну, ну, ну, она он сама так себя ведет, и Сразу еще про момент захода. Такой, да, сначала ты должна быть а потом заходе. А а, да, да. Ты, да. ты, ты, ты, ты, ты, ты же, же как сделал? сделал? Ты сначала ты дождался, когда она зайдет, правильно? правильно? После первого ее ухода мы никуда не уходили, мы дождались ее. Потом, после второго ухода, я пришел. Первый, дверь была открыта. Я спросил у секретаря, типа, можно пройти? А, она сама мне сказала, заходите. Я сказал, только после Елены Петровны. А потом так подумал, а что после Елены Петровны? Я ей, типа, все эти действия запретил, презумпции опроверка, а она не провергла. Ну, типа, я тут хозяин, и все, и сам зашел. Это после второго перерыва. В самом начале. В самом начале как было? В самом начале мы сидели в коридоре, Дверь открылась у секретаря, она сказала: заходите. Я говорю: вы приглашаете меня с сохранением всех прав и свобод? Он сказал: да, заходите. Я подошел к двери э, судебного заседания кабинета, постучал в дверь, э, открыл. Там стоит пристав. Ну на видео это видно. Он говорит: э, я говорю: а где? Он говорит: судья. Я говорю: Елена Петровна, где? Он говорит, сейчас придет. И тут она выходит. Я говорю: вы меня приглашаете? Он говорит: да, это, а, он говорит, конечно. Я говорю: сохранение всех прав и свобод. Она дважды сказала, заходите, заходите. Ну и все, я и зашел. А первой значит зашла? Правда? Да, конечно. Сам самом начале она первой зашла, а после второго перерыва я уже сам заходил, как хозяин, потому что дверь была открыта. Ясно. Да. Более, знаете, да? После второго, после перерыва, когда мы все, она первая ушла, мы после нее вышли, ну, я вернулся, у меня вообще не было ощущения, что я типа захожу не на свою территорию. Потому что, во-первых, дверь в судебном заседании была открыта, что удивительно. Во-вторых, там никого не было, вообще никого. В-третьих, у меня ну, было полное ощущение, что я, ну, типа, хозяин ситуации. Я, я ее не признал, я ее опроверг, я, я от нее все истребовал, она не подтвердила. Ну, то есть она вообще никто, а я свои полномочия, ну, как бы, свой статус, подтвердил и видео, и волеизъявлением, и всем остальным. Ну, я, в общем, тебе предлагаю еще в окончании не забывать благодарить присутствующих я всегда это делаю я всегда им говорю благодарствую веду себя вообще культурно вежливо И именно по окончании когда оканчиваешь, оканчиваешь, все угу. это не наш зовут. благодарствую до свидания Доброго. судья не успел сказать благодарствую передайте пожалуйста как то не за что. как то не за что а здесь уже что нельзя снимать Нельзя? Нет. Даже ваш номер? Мой номер, пожалуйста. Да? Все, ну, ну какой красиво. Все, вы видели? Все, да. выключить теперь. Благодарствую. Вообще здорово. Ну, показательно вообще здорово для всех. Да, да, вообще-то а, молодец. Видео, она видео разрешило сходу, не запрещало видео снимать? Нет. Вот что меня удивило, аудио и письменный протокол ведения, она отклонила. А видео это сразу разрешило, говорит, я удовлетворяю, можете снимать. Странно, да? Да, мне вот сколько я раз, шесть или семь, ну, у меня около 20 заседаний было всего. Первые там вообще по беспределу, а потом более-менее нормально, и я начал уже ходатайство, узнал, что можно это ходатайство, требования подавать по поводу видеосъемки, аудио и так далее. Короче, где-то 6 или 7 раз я заявлял в требовании разрешить видеосъемку, только я формулирую снять запрет и разрешить, вот так. И ни разу мне не отказывали, всегда позволяют видео снимать. А дело-то какое было, гражданское, уголовное? Кап, статья 20.19, это нарушение режима закрытого города. То есть я в Екатеринбурге 3 месяца назад я ездил на велосипеде и решил поехать вокруг озера какого-то. Еду, еду, еду, еду. Хоп меня окликаю, типа, мужчина, вы куда? Я останавливаюсь. Он говорит, вы нарушили. В смысле нарушили? Чего нарушил? Вы что? Короче, Какой-то город, Новоуральск. Случайно это. Случайно набрел, и это. Они, они мне давай штраф леплять. Я говорю, какой штраф? Говорю, я сейчас развенусь, за да обратно поеду. По КАПУ? По Да, куап. А ты из леса-то не снимал, еще? С чего? А, Паспорт. Не, я с физлицом вообще ничего не делал. Ни штампы, ни с регистрацией, вообще ничего не делал. Фихо знает. Мы-то уже тут поснимали физлица. В основном очень хорошо действует на этих системчиках. То есть, когда покажешь ему ответ из ЗАГСа, да? А что значит поснимались? С регистрации просто снялись? Да, что нет регистрации. В связи с этим бюллетень перестали выпускать на это лицо. Когда То есть голос отнимать, да, перестали. Да ты че? Да, да. Да. То и есть, вот подождите, и... подождите, подождите. По факту получается, паспорт есть, якобы гражданство есть, да, а, а голосовать данное физическое лицо никто не зовет, да? Никакого паспорта, паспорта нет нету еще. А как нету? Вы, вы, же, вы же говорите, с регистрации просто снялись. Да. Нет, нет, сняли нет. лицо. Ну. А паспорт остался? А, а паспорт... Нету паспорта. Ну так то да. Какой, Какой паспорт Сама ну, да, квирсу вот да? это, да? Есть, она даже есть. Но при снятии их из лица с регистрации, ну, нет нигде не зарегистрировано лицо, а. нету вот этого вот ДОКа, ДОКа нет для этого лица, чтобы, чтобы вот в этом порту в какой какой-то док, ДОК воткнуть, нету адреса. Но вы им вообще не пользуетесь, что ли? Зачем я не пользуюсь, я без паспорта, там надо мне, я со своим утверждением. А вы это вот вы так называемые суды как проходите? Ну вообще никак, ну, что я там сказал. забыл. На эти спектакли не ходим. Я уже побывал, а мне, в общем-то, стало ясно, да? Как, как, как и что нужно что делать, чтобы без судов решать вопросы. Ну, ну, Антон, суть-то суть в чем? Когда снимаешь лицо, оно бывает с Российской Федерации вместе с адресом. То есть, есть какие-то предъявления, штрафы, пускай разыскивают это физлицо. Где оно? И адреса и нет, кому бы корреспонденцию слать. Ну да, и, да, и ну, как предъявить, предъявить, предъявить, предъявить ничего не нужно. И административное прошло. задержание, если клуба, почитаешь, там, там 27.3 или не помню, 23, там, там какая статья, то административным задержанием подвергается только физические лица. Суть, Суть еще в чем, когда снимаешь физическое лицо, лицо, возникает что, что, что, что происходит? Покажечки прописки, формы 16. Здесь лицо убывает, а гражданин возвращается домой. Ну, в прописку. прописку возвращается, а отметки о выписке нет. Все. Все. То есть дает на социальное обеспечение. Ясно? Нет. Домой возвращаются, Советский Ну, как вот Прописка, так скажем. Ну, такое действие. Все, у кого есть регистрация, не получается мигранты, а когда снимаются, они возвращаются, и обратно прописка у них возвращается? Да, на социальное обеспечение, да. А так как они домой возвращаются, то есть, а дом то что? Твоя земля, твоя вода, твой газ и тому подобное. Зачем тебе дом за что-то платить? Правильно же? А мигранты, так как они не здесь родились, по праву рождения не принадлежат эти ресурсы. и мы уже это есть, и действует, есть, вот этот жилищный кодекс. То есть то на, на них уже тарифы, тарифы там, на свет, на газ, там, э, и, и тому подобное, за использование Их этого. Это, это то же самое, как в зарегистрировался в гостинице. прошел регистрацию и, и платишь за услуги. Здесь то, то же, же, же самое. самое, то есть в Российской Федерации вот, лицо платит за услуги, то, что предоставляет Российская Федерация. По адресу. По адресу, да. А у тебя, тебя когда спрашивают место жительства, нет? или когда ты сам укажешь место жительства, ты именно этот адрес регистрации указываешь, либо как-то связано с этим лицом. Да. Ясно. Переходит на физлицо. Физлицо. Вот физлицо. Вот о чем речь. Вот а когда бывает, уведомляешь систему о, о том, что область – это физлицо, и поэтому место жительства такого физлица с этим адресом отсутствует. Все. Благодарствую. Потому что, ну, это, как сказать, это очень важно, чтобы другие тоже услышали. Ну, услышать услышали, только ты имеешь в виду, что одно дело услышать, а другое дело осознать услышанное, да, и действовать в соответствии с нас. Ну, я, я бы никогда не осознал, если бы я не слышал и не видел подобные видео, понимаешь? А так я, и, это и когда залез, когда у меня появился интерес в интернете, вот я благодаря интернету все, все это узнал. А так, если бы в интернете ничего не было, ничего подобных роликов не было, я бы никогда ничего не узнал. Вот этот ролик с этим с американцем там или с канадцем в этом в американском суде, я его прямо нашел оригинал и сам на слух где-то часа три, наверное, сам переводил каждую фразу разбирал. Ну, у меня как бы с английским нормально, поэтому я сам собственный перевод делал. Я к тому, что нужно давать, давать людям эту информацию для размышления, чтобы они мыслили. Куда им двигаться? Хорошо, хорошо. Ты, ты, еще, ты еще знаешь, что ты все-таки все возьми, возьми в загс ответ-то. По поводу. И не... ну, мужчина? Мужчине, чтобы был ответ. А, -а, -а. Но ну у нас сейчас, видишь, все позакрывалось. И я ж ходил тогда еще, когда, да, в... когда в в, в июне, что ли. В электронном виде. Ну да, да, там надо пошлину оплатить, заявление написать, это все отправят в Казань, в Казани через месяц пришлют сюда. Да для выписки пошлина, а для, для того, того, чтобы тебе ответили, ответили да, именно мужчине, мужчине. для да. этого нужно просто им какое-то уведомление, какое-то там обращение, предполагающие ответ. То есть без, без оплаты пошлины всякой? Задать там, а есть там, ли у вас такая запись под номером, и все, все. они тебе ответят. ответят. Ну, глупый, глупый вопрос, который, который интересует любой. Ну, любой, ну, я просто так, вот, говорю. Вот. Но, чтобы ответ был живому мужчине в отношении, там, твоей фамилии, созданной, там, в этом таксе. Вот, вот. вот. А для а того, того, чтобы он был, был этот ответ, именно тебе, мужчине, да, необходимо их уведомить о том, что, чтобы они не переживали. Смотрите, вот в других городах, пожалуйста, то есть в вашей системе РФ, в других городах, значит, в отделах ЗАГС такие ответы дают без проблем. Не только в отделах, а еще в главных управлениях ЗАГС. Какой ответ? Вы, вы говорите про форму номер 4, где написано «живой-живорожденный»? Нет, ответ, ответ тебе говорят. О, про ответ. ответ мужчине. У, У тебя есть вот э, там... А, ну просто, чтобы вот как это, допустим, прокуратура пишет «живой человек-мужчина вон тон», и они ему отвечают «уважаемый, живой человек-мужчина вон тон», да? Да, да, да. да, да, да. Только, только это из, из ЗАГСа. Почему из ЗАГСа, ЗАГСа? Очень, очень нужно, нужно да? да? Потому что в системе ЗАГСуские бумаги никто не может опровергнуть. Они для них являются основаниями. Это как, как, как, как нотариус, да? К Круче, чем нотариус далеко. Это вообще основное ну, для чтобы, чтобы ясность была, то есть первая системная единица, это свидетельство о рождении, она создается в ЗАГСе. На основании первичного вот этого документа уже вторичные идут там паспорты и, и другие. Ясно, нет? Ясно, ясно. А это кто? ЗАГС. Даже сам нотариус сначала получает паспорт, сначала получает свидетельство о рождении, потом паспорт, потом нотариальное удостоверение. А основанием является ЗАГС, где создается, то есть, само вот это, ну, как оно, церковное мероприятие. Он церковь, отделение церкви. А такой ответ, он очень полезен. Не отделение, они же как называют? Не здание ЗАГСа, а дворец. Суть, Суть в том, что это, что это все, как тебе сказать, религиозные действия, ЗАГС, это просто младенazes. ветка от церкви, вот, вот и все, возьми эти записи церковные, церковные, когда были там, там метрики, это то же самое, то есть, то есть они просто назвались на по-другому и все. Yeah, uh -huh. вот. Вот, она она очень полезная такая бумага, как, как показывает практика в разговоре, то есть мало просто что-то озвучить, полезно предметно разговаривать. А когда, когда эта система уже признана, тогда вообще там, вообще там разговоров нет никаких, даже эти же мантийцы, да, там, затухают. Да, ну, ну, это, это будет под дополнением. Пока двери открыты. Ну да, двери открыты. Ну как открыты? Ну да, как, вот, вот так. так. Как. Ну, в других ну, городах делают, пока ну, пробиваются. А у нас же все закрылось, и суды, и судебные приставы, и прокуратуры, и администрация, везде прекратили личный прием. В том смысле открытый, что выдают такие ответы, а. когда обращаются к мужчине и женщине. Мужчина э, с именем Антон, uh -huh. а, а вот можно сделать в электронном виде, прямо на сайте там, или там, на почте на их на запрос, да. Да. либо по почте. письмо. Да. Я в электронном последний раз делал, мне ответы вот, они прислали в вот, почтовый ящик. Вы мужчине хозяин имени Леонид Ответ. Ну, хорошо, прям сделаю. Сейчас зайду и это прям первым делом сделаю. Прям на конверте написали. Ну, ну, то, то есть там у нас уже просто, нас просто научные, научные, и они спокойно отвечают. Да. Тропиночку расширили, да. это Теперь уже да. дорожка. Добро, добро. Посмотрим, что они ответят. Им, им просто закидываешь для образца, чтобы они не переживали, что это уже есть, что это уже делают. <реклассмотрение> да, да, да. Просто, просто самое главное осознание когда произошла эта учетная запись, угу. ну, создали -за вот эту учетную запись. Учётную там же написано в связи рождения, что, что на основании акта записи, там, в книге акта рождения, в рождения произведена запись, запись такого-то года, месяца, дня. Фью. То есть с этого это момента создали вот это ФИО. А, а дата, дата рождения уже тогда-то, а все, что связано с датой рождения, рождения мы знаем, раз, да, это все неживое. Да, дата да, выпуска, да, дата, да, воду, падает, воду, эксплуатацию, да, дата смерти. Ну да, поэтому... ник -ник никто из живых к себе на дату рождения не зовет. Ну да, да, да, ну, ну можно ну, так, так сказать. А у меня день, день рождения, это день, день рождения разгадывал. Вот, вот это, по поэтому судя они тут спрашивают, то есть презумпции какие. Ваши фамилии, имя, отчество? Раз, да? Все, влипачкарик. То есть, ну, стал уже свидетельствовал. Второй этап, ваша дата рождения. рождения. Ага, у него Рейнда дата рождения. рождения. Ну, опять, опять, опять Сол, уже свидетельство. Сол, еще галочка. Да, да, да. еще Сол, галочка. <свеч> и третий вопрос задает. А Ваш адрес регистрации. Ну, ну, он вы говорит, вы у него адрес, вы ну, вы то есть товар. Все ну, все, присаживайся, все, все присел, присел и поплыл вы на ее Ну, все, пожалуйста. Товар. Да, да, да. да, да. Говорящая табуретка. Да, он же как, пускай как угодно себя называет. По римскому праву это телесные вещи. Кстати, почитать почитайте, очень полезно будет Не, мне больше нравится определение, говорящая это буретка лучше по римскому праву, им так яснее будет Есть учебник такого Седаков Седаков есть Учебник для как раз вот этих вот заведений, в которых по направлению юриспруденция осуществляют обучение Вот это учебник вот, вот, я тебе прям знаю, советую. Найди, ее. В, в электронном виде, виде есть, а у нас еще удалось в и в книжном виде. Очень, очень маленькими пиражами выпущено было. Постой экземпляров, по-моему. Ну, несколько есть, раз да, переиздание было. Очень, очень показательная книжица. Очень. Там, там не, не просто текст, текст, а там ссылки, текст, текст, а там ссылки, цитаты из источников. Ну, а о чем книга-то вообще? Римское право. А -а -а. Это то, как раз на чем учат прокуроров этих всех, вот, так Монтики. называемых, судей и прочих. Всех, кто а, проходит обучение со специальности юриспруденции. Ну, вот такая подсказка, ну, к примеру, берешь, открываешь свидетельство о рождении. Там, у меня, допустим, а, у ФИО учетной записи дата ну, родился, написано. У меня и римские, это шестерка кстати, римскими цифрами месяц. Потом свидетельство о рождении. Серийный номер указан uh, римскими цифрами, угу. Тоже. паспорт Советского сайта ну, тоже ну, римскими, ну серия, серия, серия, да. серия имею в виду, а, а номер ну, уже это, лати... это арабскими Ловил, Ловил суть, да? То, то есть где вот это? Чтобы вы а дату, это? дату рождения римскими цифрами писали, а первый раз такое слышу? Ну, не не знаю, дату, а римскими, месяц у меня написано Ну римскими. месяц, ну месяц, либо, а либо значит... цифрами, либо буквами, а римскими я первый раз слышу – Хорошо, свидетельство о рождении, допустим, серийный номер. А... – Ну, но Серийный – тогда да, это я видел, и паспорта, и свидетельство часто использовалось. – но... Отнесение к римскому праву. – <don't> <up> Почему? на Куранты, знаешь, нет на Красной площади? – Почему там римские цифры стоят на табло, на курантах? – Не знаю. – Вот тебе, пожалуйста, тоже отнесение к римскому праву. – А когда табло менялось-то? – Не знаю. – Вот, А чем правится, что управляется миром? Что управляется миром? Силовые знаки нами, да? Ну, в общем, это я тебе единственное, что вот, вообще благодарю за то, что ты ну, да, такое видео и то, что ну, так показательно да, провел вот этот спектакль. Свое время, да. говорят, всему свое время. Да, да. А поскольку нас водили очень долго, очень долго, да, в течение нескольких поколений, то как бы так вот сразу очень очень, очень трудно, да, как себя так раз и переключить, программу себе поменять разом. Ну и ну, вот я, я об этом как раз, раз тебе ранее сказал, что, что можно, конечно, высунуться да, но смысл какой, какой когда уже когда проверено проходит, на практике, что можно ну, более мягко проходить и, и, и безболезненно. Конечно. Ну вы знаете, мне кажется, моё мой стиль поведения вообще никак не изменился за, за эти два года. Я как был вежливый, культурный и общительный, так и остался. И у тебя другое сознание не пришло, не пришло, поэтому ты так ведешь. Да, переверну. да, вот я сейчас понимаю, когда мне начинает там, мне ж прям слух режет, когда кто-то начинает кого-то там э, обзывать, да. типа вот эти вот гады, да эти уроды, да эти там змеюки, подлюки и так далее. Я говорю, вы ч ⁇ говорю, какие злюки, подлюки? Я говорю, великие учителя, преподаватели и наставники ваши. Есть ваш беспределик. Ну, ну так ну, как, как, ты знаешь, как только я изменил свое отношение, вообще беспредел прекратился. Это хорошо. Ничего, ну, ну, мы на сегодня завершаем, да? да? Ну да. Благодарю, прям жму крепко. Да. да. жаль, не жаль, не жаль, жаль, конечно, что вы не рядом. Ну, как не рядом, мы с тобой разговариваем. Ну, на, на одной земле-то. Конечно. Одно да, солнце. И похоже, и похоже, кстати. Я тебе даже больше... Да, одним путем идем. В одном народе, поскольку. Благодарствую за, тебя, за разговор, интерес. Здравимый, здравимый. Всего давайте. Счастливо.